Всем привет, друзья. Вот смотрите, что нужно делать новичку, когда он только подписался в бизнес. Смотрите, вот это вы и вы приобрели какой-то из регистрационных пакетов, там 40 баллов, 80 баллов, 160 баллов. Вот разницы нет. Ваша задача следующая: вам нужно подписать одного человека слева с регистрационным пакетом, а второго справа. Например, взяли, давайте по минимальным пакетам, 40 баллов. Двоих подписали. Что вы э, получаете? Первое, это вы получаете квалификацию на бинар. И второе, вы зарабатываете комиссионные: 20 долларов за этого человека. И 20 долларов за этого человека. Следующая ваша задача. Э, нужно подписать 5 клиентов в команду. Так. 5 клиентов вот вы и ваша задача раз два три 4 5 который покупает вот, э, продукта на 40 баллов здесь 40 баллов 40 баллов 40 баллов вам компания выплачивает за каждого 20 долларов 20 долларов 20 долларов 20 долларов 20 обязательно нужно 5 программа J5, программа э, в течение месяца, да? J5, 5 клиентов. За то, что вы делаете эту программу в течение месяца календарного, вам компания э, выплачивает еще бонус. Итак, вы получаете 5 раз по 20, это 100 долларов, плюс J5, 5 клиентов. И компания говорит, если вы это сделаете в первые 30 календарных дней вам компания еще выплатит 50 долларов вы получите за эту комбинацию 200 долларов сюда допишу 200 долларов смотрите вот эта программа 5 клиентов называется g5 но компания говорит, если вы в течение месяца делаете 5 клиентов и два партнера g 52 вот 2 то мы вам еще выплатим 50 долларов смотрите у вас появляется 2 новых партнеров команде 1 2 и 5 клиентов вы зарабатываете, посчитайте 290 долларов вот первая задача j5 2 сделать 5 клиентов и 2 партнера. это в один календарный месяц. Например, берем до конца сентября. Следующая задача ваша, чтобы вот эти два ваших партнера подписали по два. Вот таким образом. Чтобы они повторили вас и каждый заработал по 290 долларов. Вот 4 человека. 290 долларов. 290 долларов. 290 долларов. На этом пока все. Желаю вам удачи!